Здравия вам господа бояре! Возможно вы помните несколько месяцев назад я пытался изобличить одного мошенника, который затесался в ряды моносферы и пытался оказывать людям услуги за деньги, за очень хорошие деньги он обещал многое кому-то обещал купить бытовки кому-то передать детям конфеты кому-то юридическую помощь в суде кому-то вообще какие-то золотые горы мегабизнесы. вот только сейчас надо перевести куда-то очень много денег и завтра мы обязательно все решим речь идет о ренате абдулхакове это создатель и лидер организации отцы страны к сожалению оказался человек мошенником не только я снял про это ролик про это снял еще ролик берлога блогер такой есть как вы знаете берлогу он лично кинул а как раз дело было в том что нужно было передать ребенку конфеты и конфеты эти ехали Полгода, да, Ренат вызвался, давай мне пачку конфет, сейчас я вот как раз туда еду, сейчас все передам, и в итоге полгода эти конфеты ехали, и если бы Берлога ролик не снял, то, наверное, они бы не доехали никогда. Еще я рассказывал об Андрее Рыбакове, которого Ренат кинул на сумму примерно в 160 тысяч рублей, и... В тот момент, когда я выложил вот этот ролик, организация отцы страны вся на меня накинулась и такие «как ты можешь, как ты смеешь, Ренат, значит, честнее, человека нету, мы тебе не верим, мы все от тебя отписываемся, пошел ты нахрен». Я говорю, ну ладно, ребята, я против вас лично ничего не имею. Некоторые звонили, говорили, только, пожалуйста, ничего не говори про отцы страны, потому что мы здесь все вообще честные люди. Если вдруг Ренат где-то накосячил, он обязательно вернет, он обязательно там расплатится. Мы все ему доверяем, он для нас очень много чего сделал. Я говорю, ну ладно, хорошо, отцы, отцами, дети, детьми, занимайтесь там чем хотите. Вы там молодцы, друг другу помогаете, все отлично, разбирайтесь со многими проблемами, Против вас лично я вообще ничего не имею. Но если появятся хоть какие-то пострадавшие еще, прошу незамедлительно обратиться ко мне, и я добавлю вас обязательно в чатик пострадавших от Рената Абдулхакова, от людей, которые копят злобу и задумывают сладкую месть. Что интересно, пострадавших прибавилось сразу несколько человек. Но привлечь каким-то образом этого скользкого типа оказалось совершенно невозможно. Потому что он очень грамотно выстраивает мошеннические схемы, так что комар носа не подточит. И вот внезапно, неделю назад, не зашло прозрение чуть ли не на всех членов организации «Отцы страны». И они написали мне, говорят, слушай, мы тут что-то действительно вот посмотрели на действия рената и оказывается, он говорит, своих же всех кидает на бабки, говорит, на серьезные бабки кидает, а если что-то не нравится, он этого человека удаляет, придает анафеме, говорит, это не наш, это вообще какой-то там агент и на агент, про него надо забыть, все, удаляю из чата, никто с ним не должен связываться, если кто-то свяжется, то тоже предам анафеме, ну все таки, ну ладно, хорошо. И вот примерно таким образом Ренат избавлялся от ненужных людей. Ну вот отцы нашли все-таки в себе силы за спиной у Рената поговорить друг с другом, и выяснилось очень много интересного. Провели конференцию в Телеграме и попросили пострадавших высказаться лично. Так что, ребята, это не я вам сейчас с чьих-то слов, без пруфов что-то рассказываю, а вот эти люди попросили меня осветить на моем канале, вот эту проблему. О том, что существует такой товарищ Ренат Абдулхаков, о том, что он кидает людей на деньги, ну и не только на деньги, на все, что угодно может кинуть на самом деле, и что ни в коем случае с ним не надо связываться. Давайте послушаем первого пострадавшего. нас вот познакомил, значит, Общий знакомый мне дал его телефон, говорит, с ним созвонись, типа, он человек вот, помогает, тем более, говорит, у него общественная вот, организация, которая вот, помогает типа отцов, вот, так, значит, после разводов, которые хотят, чтобы, допустим, с детьми общаться или хотят, допустим, заниматься своими детьми и так далее, то есть. Ну и вот я как-то с ним созвонился, и он меня, конечно, тут, да, вот и все, давай вступай в наше типа, общество, пиши заявление, того, того и так далее. Ну и потом после этого он говорит, типа, я могу вот так вот так, я могу содействовать в плане чего, помочь тебе в плане того, что типа вот так скажем, твоих вот дела, допустим, против, скажем, действий твоей бывшей супруги по отношению к детьми, потому что у нас было избиение и так далее, и так далее. Говорит, типа, я вот эти дела, типа, могу двигать так, что они, типа, вот когда возбудили дела вот на них и так далее. Ну, в итоге только вот одни обещания, одни обещания, то, то он представлялся, что у него там все такие знакомые в следственном комитете, то у него все знакомые этому в полиции то много чего. И что хорошо, мы как-то с ним общались через этот, как его, как MyTeam, MyTeam, вот это его, там, как называется, вот это сайт или там, как его. И у меня сохранились с ним все эти записи, переписки. И в том числе сохранились, значит, куда я ему деньги переводил, какие суммы, и на какие карты и так далее. Ну, и, в принципе, деньги он получал, в итоге только обещание, только завтра, только послезавтра и так далее. То, есть он то встречается в Государственной Думе с каким-то депутатом, то он встречается с каким-то судьей, то он представился, короче, всякий-всякий. То он такой, то крутой, то он бывший сотрудник. Вопрос, пожалуйста. Суммы переводил и какими э, частями? То есть, как он брал, сколько он брал, там, 50 тысяч, 20 тысяч, 40 тысяч? Ну, если на память, если помнишь. Ну, я-то, конечно, вот помню. Там были вот суммы, скажем, 50, 80, были суммы 40, были суммы... Там общая сумма у нас вот вышла 280. 280 тысяч. какой период все эти переводы делали? Это за период, так сказать, ну, в течение, наверное, уже там 4 месяца. Наверное, 4, 4 месяца. Так. Вот смотрите, 280 тысяч. Ренат вводил за нос человека 4 месяца, обещая ему какие-то там разбирательства в суде, видимо, обещая что-то решить с ребенком, с порядком общения, там, с порядком проживания. Отец готов был отдать эти деньги за конкретный результат. Следующий пострадавший Анатолий. Ренат предложил ему закупить канцелярскую бумагу для печати на 52 тысячи. В итоге ни денег, ни бумаги. Расскажу, как Ренат Абдухаков кидает на деньги. 16 марта Ренат позвонил, сказал, что есть бумага, дефицит 300 рублей, когда входящий у других был уже по 500, типа надо брать. Вот. И, соответственно, я сказал на фирме, что вот такой вот есть Ренат, у которого есть бумага. Он Ренат выставил счет, фирма ему оплатила 17 марта. И уже месяц, одни завтраки. Везет всю бумагу, все с утра, говорит, все везу, везу, всю машину загрузил, портер, не портер, три водителя везут у него, кто конкретно он не знает. И так каждый день. С утра до вечера. Завтраки, завтраки, завтраки. Мистер, завтра. В итоге Ренат э, кидает на деньги. Мы наблюдаем психозы у всех. Ты сутой, блин, не пообщаемся на эту тему. На какую Пускай тему? Завтра, завтра будет... У тебя завтра постоянно? Всё, точка Завтра будет разговор 16.30. месяцев. И в том числе Сев... на тему твоих звонков. Пускай будет завтра. Сегодня где платежка? Где деньги? Звонков. Пускай будет завтра. Сегодня где платежка, что? где деньги? Все, все, сказано. Что сказано? Все сказано. Ты сказал сегодня будет. Что сказано. Что ты хочешь услышать? Я хочу увидеть деньги на счете. Нашел, что? что? Все? все что ты сказал? Где платежка, Я где деньги? Ты мне ничего не сказал. А ты, ты мне сказал, что, что в 11 часов будет. Что? Непонятно. Непонятно? Куда ты дел деньги? Вот и все. Жди. Что ждать? Ренат, это голый король, у которого ничего нет. Который все чешется, что у него там крузак, крикс, 5 чего у него только нету. контейнеры перевозки занимается, светодиодкой. Чего только нету. На самом деле он живет на деньги тех кого кинул какие схемы мне известны просит займы денег типа с бонусом сверху вернет предлагает оказать какие-то услуги которые не собирается оказывать а деньги естественно вперед либо только у него есть уникальный поставщик товара услуги и так далее только для вас предложит предложение от которого трудно отказаться и у Рената оказывается уникальная поставка чего угодно именно для вас может быть, это быть камеры какая-нибудь. Это может быть какой-то отчет. Это может быть мед. Много каких вещей Ренат предлагает. И как только вы ему переведете деньги, начнутся завтраки. Завтраки по поставке товара. Завтраки по переводу возврата суммы. Завтра, завтра, завтра. Мистер, завтра. Также он предлагает открыть совместный бизнес. А совместно арендовать какую-то площадь. Соответственно, ему надо перевести деньги. Следующий пострадавший. Дмитрий. Недоброго времени суток. Значит, ситуация. Я отец пятилетнего ребенка. Два года назад бывшая жена уехала к себе. В город нагулялась, вдруг вспомнила, что она мать. Сейчас вернулась, пытается забрать ребенка. С первыми адвокатами суд первой инстанции проиграли. Ребенка определились жить с матерью. Я начал искать адвокатов. Наткнулся на Рената, организатора отцов страны. Он мне тут же пояснил, что предыдущие все мои адвокаты были дураки, мошенники, их надо давно было гнать в шею. А вот он мне точно поможет. Свои слуги он попросил 60 тысяч и обещал представительство в суде, опеке, работу с документами судебными. Я решил платить ему частями и в итоге заплатил 33 тысячи. Но вскоре он на мои вопросы о положении моего дела начал отвечать расплывчато. Уверял, что отправил краткую апелляционную жалобу. Время шло, все, он, он все молчал. Я просил скрин или любое другое подтверждение того, что он действительно отправлял апелляцию. Но Ренат начал завтра, завтра, завтра. Вот это его известное завтра, как оказалось. А причины, почему у него не получается отправить сегодня, находились абсолютно всегда, каждый раз, без исключений. Ну, завтра так и не наступало. Он уверял, что с моим делом все вообще отлично. А в общем, я сам поехал в суд и узнал, что никто не подавал апелляцию ни физически, ни в электронном виде. Собственно говоря, по суду, там должна отобразиться вся информация. Вот а До понедельника эти там, все вышли, что я посылал. Просто реально. Блин, у меня, поход то ли давление, то ли что-то вообще, состояние какое-то разбитое. Такое ощущение, что меня месили всю ночь. В общем, до понедельника включительно, мы вопросы тут все окончательно уже сделаем. Вот так что по, по суду все хорошо у тебя. Ну вот, и суд мы выиграем, так что не переживай. Пришлось экстренно подавать ходатайство на восстановление апелляционных сроков. И в этом мне помогли э, бесплатно, действительно, настоящие отцы страны, которые сейчас также отвернулись от Рената из-за того, что он кидает людей и подставляет их. А, что имеет по результату? Как сказал Ренат, вот с моим делом все прекрасно. Прекрасно в его понимании выглядит следующим образом. Решение об определении места жительства ребенка с матерью вступило в законную силу. Жена может в любой момент явиться ко мне с приставами и забрать ребенка. Я заплатил 33 тысячи за то, чтобы позволить моей бывшей жене забрать у меня ребенка на законных основаниях. Я слышал, что у других людей он кинул э, на куда более круглые суммы, суммы, но деньги деньгами, как бы. Самое главное, что я для себя решил, что сотрудничая, сотрудничая с ним, как бы ты рискуешь лишиться самого главного ребенка. Э, я попросил не кидать тень на остальных отцов страны, которые мне реально помогли в этой ситуации, и бесплатно. Еще один пострадавший. Слушаем. Дмитрий тоже. Ребята из отцов страны попросили меня оставить отзыв об Абдулхакове Ренате, который организовал клуб отцы страны несколько лет назад. Обращение связано с тем, что участились случаи финансового обмана со стороны Абдулхакова ребят, попадающих в данную организацию. Абдулхаков регулярно берет деньги у ребят на оказание каких-либо услуг, Потом услуги не оказывает, деньги присваивает и кикает из группы мессенджера отцов страны, где он является администратором. Очевидно, чтобы другие не были в курсе происходящего. Со своей стороны, подтверждаю, так оно и есть. В 2020 году Абдулхаков взял 50 тысяч у моего отца, в обмен на обещание доставить ему на участок две строительные бытовки. Заверял, что никаких проблем не будет, что занимается вопросом ребята, которым можно доверять. Но бытовки до сих пор так и не поставил и деньги не вернул. А меня из группы отцов страны удалил и на сайтах внес черный список. Я думаю, хватит с вас на сегодня. Я думаю, вы и так понимаете, что если человек мошенник, то это надолго, это будет проявляться всегда, везде. Кроме того, мы навели справки о Ренате, о его долгах, он действительно много кому даже официально должен и до сих пор даже не погасил свой алиментный долг он должен, должен и должен. То есть физически он отдать эти деньги никому не сможет, скорее всего, из тех, кто вот ему что-то переводил, что-то требовал, что-то просил. Выполнить услуги, как оказалось, он тоже не в состоянии. Это был целенаправленный развод людей, которые ну, находятся, так скажем, в состоянии, некоторого э, помутнения разума в результате того, что происходит с ними вот в данный момент сейчас в семейном праве, да, развод, это огромный стресс, там, отбирают ребенка, это просто какой-то ужас, да, человек ищет любую спасительную соломинку, и тут на тебе Ренат, Говорит, все остальные юристы просто козлы, они не понимают, у нас вот целая организация, мы все умеем, все знаем, вот посмотри, пообщайся, да, там люди как бы в, вокруг, которые собрались, они вроде как... Все друг другу доверяют, кажется. Ну, как типичная секта как будто образовалась, да. Отцы страны, конечно, вот все остальные ребята, которые там были, я против них абсолютно ничего не имею. Они точно так же вот поддались на манипуляции Рената. Видимо, человек настолько профессионально умеет пускать пыль в глаза, что может обмануть очень большой круг народу. Ну, я так думаю, это для мошенника не слишком сложно. Вспомните хотя бы Сергея Мавроди, <смех> какое количество людей он обманул, а потом обманул еще раз. А Ренату пока прет, Ренат пока на свободе, хотя не знаю, как можно назвать прухой а, ситуацию, когда ты по уши в долгах и в таких долгах, с которыми расплатиться никогда не сможешь. Все мужчины, которые были в организации «Отцы страны», и которые успели понять, что Ренат – это мошенник, решили отделиться. Но поскольку имя организации «Отцы страны» теперь напрочь замарано ее лидером, то, скорее всего, они сделают какой-то ребрендинг, желание помогать другим отцам у них есть. Многие готовы помогать бесплатно, просто с помощью своего какого-то личного опыта, но я бы все-таки посоветовал обращаться к квалифицированным юристам, которые на сегодняшний день у нас есть. Если у вас настигли серьезные семейные проблемы и нужна юридическая помощь, лично я всегда рекомендую обращаться к Антону Сарвачеву, либо к Максиму Смуркову. Их телефоны я оставлю в описании к этому ролику. За все время, сколько я этих людей знаю, это года три примерно, ни разу мне никто не выкатывал никаких жалоб на них. Ни разу никто не говорил мне, что... Их кинули. Ни разу никто не говорил, что деньги были заплачены зря. Ну а всем своим подписчикам и всем, кто смотрел этот ролик, я настоятельно рекомендую запомнить имя Ринат Абдулхаков. И если вы когда-либо узнаете, что кто-то из ваших друзей и знакомых связался с этим товарищем и намерен перевести Ренату деньги, Отговаривайте его всеми возможными путями. Скиньте ему этот ролик, например. Чтобы ваш друг не отдал деньги мошеннику, а взамен не получил завтраки. Все,